ну, как бы и солянка такая, да, своего рода. Супчик, такой, как известно, да, из всего-всего-всего сразу. А, Ева, Клеха, Сомчик, Расслабься и Блэк. Именно таким образом выглядит сборная команда Хоп Хей. Из всех из каждых команд по чуть-чуть игроков взяли, и получилось Хоп Хей. Ну и, конечно, команда в атаке, где бессмена Женя, Хакуна, Матата, Акош, 197 и двоечник будут пытаться выигрывать Инферно. Напомню, что это четвертьфинал верхней сетки, и победитель данного матча проходит в полуфинал верхней сетки. Проигравшая команда телепортируется в нижнюю сетку, в одну 8 Ну и, собственно, соперников не там, не там, пока у них еще не определилось. Следующие пары на завтра мы узнаем после следующего матча. Водка пиво была лайка. Забыл еще матрешка и медведь. Так, ну а это законно. Если вы про состав команды Хопхэй, думаю, вообще нет на самом деле. Зачем тогда заявлять состав какой-то, да? Если за него могут играть кто угодно. Ну, ладно, в общем, это. Раз игра идет, значит администрация разрешила. А если таможня дает добро. Так что, ну, смотрим, короче, что там будет дальше а Дальше мы видим, как команда в атаке Развальчики, развальчики вот, хорошие, так, хорошие развальчики Там демейдж дилинг еле-еле 30 хп даже, наверное, не составил Команда в атаке выигрывает пистолетку вообще без проблем Медведь это уже последствия всего Или белочка Вот белочка, это да Белочка, это да а, про состав. Ну, там, смотрите, типа... На самом деле, ну, состав абсолютно, конечно, не сыгранный между собой, поэтому перспектив на победу не имеет. Поэтому давайте а, чисто поразмышляем просто логически. Команда в атаке выиграет через техническое поражение соперника или, поиграв против этого, ну, давайте назовем Микса. Микс, скорее всего, проиграет, и команда Хопхэй, как и должно было бы по техническому поражению, Полетит в нижнюю сетку, а команды в атаке, как и должны были, пройдут дальше. Просто мы с вами еще хотя бы матч посмотрим. Пусть, да, как бы многие, я думаю, хотели бы посмотреть именно на самих Хоп Хэй, а не на микс из игроков различных команд. Но, а почему нет, собственно говоря? Это лучше, чем не смотреть КС вообще. Ребят просто не предупредили, что у них игра. Да, я слышал эту информацию, что капитан команды не удосужился озадачить своих ребят, что у них, дескать, сегодня матч. ой ой ой ой, -ой, -ой ребята на Б зашли как А, смотри. Смотри, как успешно на Б надо заходить. Учитесь, ребятки, учитесь, расслабься. Так расслабился, что один ХП остался. Ну, не очень верится, конечно, в то, что тут кто-то будет побеждать, поэтому да. Да, это 3-0, ожидаемые, ну, в атаке, без проблем. А если нет, в атаке смогут потом обжаловать Или поздно будет пить Боржоми а, Я думаю, смогут Думаю, смогут Но я практически уверен, что они выиграют Да, будет ТП, просто собрались люди, чтобы просто не тратить время Вот, ну вот, видите как бы. То есть техническое поражение команде Хопхей В любом случае будет Просто сейчас ребята пришли, так сказать, поиграть А мы посмотрим Почему-то Сомчик Хэдшот по 197-му. Безусловно, опасные здесь ребятки, конечно, есть из этого микса, так скажем, да, который сейчас э, выглядит как, как ребят, которые называются Хоп Хэй, но вы видите, да, как Клёхе не повезло, прям вообще капитально не повезло. Какуна Матата еще вырубает Еву. Сомчик расслабься, остаются вдвоем. Бомба, при этом, я так понимаю, потеряна под точкой Б. Сомчика загасили. Расслабься. Ой, подорвался на хаешечке. 4-0. А так да, представьте, ребят, если бы не вот этот матч, который сейчас идет, и мы вот с вами его смотрим и кайфуем от Каэсика. Все-таки какого-никакого, но Каэсика. Иначе бы мы с вами до 21.00 просто так сидели бы, музыку слушали и ждали бы матч. Просто сидеть полтора часа, ждать катку или хотя бы какую-то каточку, но посмотреть. Это же гораздо интереснее и лучше. Шоев, приветик. И всем привет от Шоева, всем игрокам большущий, большущий, приветущий. Опа! ХЛТВ лагануло. Впервые за весь этот турнир ХЛТВ у нас лагануло. Вот так бывает. 56 хп у Хакона Мататы. Клёха с 28 хп на шифте отправляется на точку Б. Ну, давайте смотреть. А, появляется шанс, между прочим, выиграть. Потому что все таки половина лайфбара у игрока обороны это половина лайфбара. У оппонента калаш. Этого в теории может хватить. И может быть даже в теории этого будет достаточно. Только бомба-то где? Алло! А, вон она, на коврах. На коврах, а что она там делает? Интересненько. И все проголодались бы в конец. У меня и так слюна уже начала активно выделяться, потому что я реально уже проголодался. Ну, на матато должен, по идее, понять, что это уже навряд ли будет точка Б. Слышит топот. Изи. Изи, как долго пытался Клёха это выиграть, и как легко все это дело проиграл. А, Евгений Тищенко, спасибо вам большое за подписочку на Ютубе. От души вам, благодарю. У меня вообще на кухне шаманит, я прям чую запах, и просыпается голод. Но я недавно поел. Андрюх, так а что в этом плохого? Поешь еще разочек. Поесть никогда не бывает во вред. Ну, смотря, конечно, чего и смотря в каких количествах. Ну, Женя! Минус со снайперской винтовки по Сомчику. Сомчик, товарищ Сомчик, отстрелен был, к сожалению, первым. Пытался он принести победу своей команде, Хоп Хэй, так называемый. Но что-то не легло. Не легло. Ой, ну Хоп Хэй, ну серьезно, ну что вот вы эти парни и девушка? Что шиф шифты-то, зачем шифты? Они тут серьезно кому-то нужны? Как будто чемпионат мира играют Ну чё, Клёха сейчас просто, смотрите, здравствуйте и отдыхаем Смотрите, скриньте просто Просто скриньте Ну я ж сказал Чертовски неприятная позиция, потому что ее надо как минимум под флешки открывать В идеале, чтобы кто-то сопортил еще на всякий пожарный, но... 6-0, дорогие друзья. Ну, тут понятно, опять-таки, дураку, да, то, что команда в атаке к этим матчам готовились. Команда Хопхэй готовились все, конечно же, но по отдельности. И навряд ли здесь стоит все-таки какие-то даже ставки делать. Как вы можете заметить, я даже не стал голосование запускать, потому что, ну, оно здесь смысла никакого не имеет. Здесь мало интереса в этом матче с точки зрения, опять-таки, турнирного но можно посмотреть с точки зрения э, крутости команды в атаке, потому что, ну, этот матч, по сути, только это и показывает 197-й, э, минус, минус также от, от кого там, от снайпера, от Жени Клёха и Расслабься, ответки, кстати, умудрились оформить, там еще у двоечника АВП даже есть, интересный интерес Кстати, не от Жени был минус, первый минус был от двоечника Света, я уже тебе говорил на эту тему. Прекрати поднимать тему готовки. Пока у меня есть дома ты, я сам себе готовить не буду. Женя в атаке! Вот это заатаковал, дорогие друзья. Просто вынул юспик и каждому тыкнул в глаз глушителем с этого юспа. 7-0. Ну, хоть конец раунда был какой-то. Хоть, хоть сколько-нибудь интересный. Из команды Хопхэй кто девушка? Ева. Очевидно, Сардор Ева. Е... Ну, я так думаю, что это девушка, потому что максимально не мужской никнейм, так скажем. Я тебе написала выше, тебя уже ждет вкусный ужин. Но я не всегда все успеваю читать, поэтому простите, Светлана Андреевна. 4-5. Уже похоронили Клёху и, к сожалению, в рамках этого матча по большей степени это выглядит как что-то естественное, хотя, конечно, хотелось бы выглядеть, видеть все это немножечко иначе, но сейчас Сомчик попал в ловушку, да, у него в арке сидел соперник и был игрок, который завлекал на зелень. Такой кричал, ну зайди ко мне, зайди сюда, зайди сюда. Я а, здесь один такой беззащитный, а на самом деле там в арке еще сидит двое с дубинами. <свы> И Сомчику, к сожалению, в этой ситуации не повезло. А, Хакуна Матата, минус расслабься, победа в первой половине за командой в атаке, счет 8-0. Кекс любит ваших блюд. Особенно, когда готовите амаров. Ну, вот жена, кстати, ни разу амаров не готовила, но всякие изысканные блюда иногда, да, балуют меня на самом деле. За что ей огромное-огромное спасибо. Целую ее ручки. Пэп! Fast б по всей видимости, сейчас будет какой-то разыгрываться. И у нас здесь снайпер и... Ну, короче, Женя в атаке, это самое главное. А, дымы. Дымы мешают Жене, и он поэтому всех пропустил. По доброй воле, так сказать, на точку Б. Ну, а теперь уже точку Б не выбить. Я почти, вот смотрите, скринте это не выбить. Но если такое можно выбить, я сразу 16-0, короче, прибавляю. Если сейчас они это выбьют, я прям реально 16-0 сразу ставлю. Хакуна Матата, минус Блэк, минус от Сомчика, минус от Евочки, двоечник, ну все, не ставлю 16-0, я же сказал, такой не выбить, 8-1. Александр, у нас вся команда бухает, некому играть, вижу, вижу, что некому играть. Жаль, жаль, что так получилось, но с другой стороны... А, а что, кстати, бухают то команда в воскресенье уже вроде? На работу всем завтра, нет? <звы> Александр, ваша жена, молодец. Так, Мал, я с этим согласен. Спасибо вам большое. Полностью подписываюсь под каждым словом. <звы> ну что? Халдят! Халдящий, медленный, вдумчивый раунд в исполнении коллектива в атаке. Ой, простите, Хопхей. Клёха. Разменчик на меду нарисовался. За этот разменчик надо обязательно цепляться Хопхейвцем. Расслабься. На-нах, отдыхай, отдыхай, дружище. Ты что тут хотел вообще? Что ты забыл? Простреливает он стоит там. Володя, беда, приветик, приветик тебе большой. Два в два ситуация, дорогие друзья, атака потеряла бомбу, но определенно будут пытаться заходить на точку А. Странно здесь увидеть какую-то перетяжку под спот Б, нелогично и не похоже на правду, но семихиповый Сомчик. Ситуация, конечно, вообще, мне кажется, тут невыигрываемая, хотя, а почему нет, два метки хедшота и все. И просто все. Ну, не два, один меткий хэдшот. И все, 9-1. <клес> <клес> Итак. Девять, дорогие друзья. Девять матч-поинтов уже захватили себе ребята из команды в атаке. Команда Хопхей пока довольствуется одним. Маловато, скажу, конечно, маловато даже для атакующей стороны. Даже пусть для слабой стороны. Но надо как-то все-таки научиться, наверное, жить и просто слить побыстрее, да? Нет, на самом деле, конечно, я призываю команду Хоп -Хэй, хоть и это микс. Давайте, микс Хопхей будем вот так называть. Я призываю все равно их пытаться бороться. А чё нет-то? Ева! Вот смотри сейчас. Минус с глока. А Я сценарий рисовал поинтереснее. Минус сглока, потом подбирает эмку, еще минус с Мки. Эм и один в один. Ну вот так. Скажите мне, пожалуйста, а что, выигравшая команда деньги получают? Да, Сардор, да. Тот, кто выиграет в турнире, получит денежный приз. Походу будет 12-3. Ну, я, наверное, все таки поставлю на 14-1. Александр, почему вы сами не участвуете в 1.6? Потому что Акмал я перестал играть в 1.6 в 2016 году. С, ну, с тех пор она мне просто уже надо. Ничего себе! Ничего себе! Ха-ха! И получаю удовольствие! Просто навалял на глаке двум оппонентам. Еще и теперь Савика третьему навалял. Ну. Блин, такое прям просто западло и обидно теперь проиграть, дорогие друзья. Ай-яй-яй, -ай -ай. минус Клёха и Ева, все-таки добивашечка да, есть. 10-2. Ну, кстати, смотрите, вот уже мои 14-1 и не оправдались. Так, Света, с тебя все, так это же естественно. Понимаешь, ты же умничка, у тебя получается делать и то, и то хорошо, да? Зачем на всякий случай вот просто рисковать? А, да нет, ну ладно, не рисковать. Зачем? Если у тебя получается хорошо, зачем я буду лезть там, как говорится, в твой монастырь а, со своим уставом? Зачем? Мы же поделили, мы же поделили. Зоны ответственности. Ваша зона ответственности кухня. С далекого 2010 года. Клёха. А, минус 197. Окош а добирает его, а точку Б. Кто будет защищать, спрашивается. Кто? Тот герой, который защитит точку Б. Нету его. Женя, между прочим, завис. Это вот он не просто АФК стоит, да, а по положению ног видно, что он бежал, и что-то с ним по дороге произошло не то, мягко говоря. <свист> мы, мы не делили, это ты так решил Ну, я под поделил за нас Это как? Подожди, сейчас я вот не понял Как так получилось? <свист> как они это выбили? Да, вот это ребята Вот это ребята 11-2 А то я уже хотел сказать, что Товарищ компьютерный вот как товарищ компьютерный был прав и... Ой, не компьютерный, подожди. Да, компьютерный был прав и счет действительно будет 12-3. Ну, он пока что может быть 12-3, но вопрос будет ли. Что скажешь, Александр? Так а чего сказать? Я поделил, да, я так поделил. Ну, я так скажем... Может быть, кому-то это не особо понравится, да, но... Сам, собственно, рос в семье исключительно... Патриархальных взглядов, да И, собственно, и сам такой и, и считаю, что только такая семья на самом деле Способна быть успешной поистине Когда Мужчина может Мужчина может все, что угодно Так сказать Нет, конечно, не все, что угодно, все в меру должно быть Но когда мужчина Все-таки главнее, это правильно Меня, увы и ах, никто не переубедит Поэтому Поэтому поделил, да, поделил я 197. Минус сомчик, где гуляет девочка. Девочка гуляет на меду. Одна денежник 16 хп. И это, конечно, страшноватенько, да, учитывая факт того, что соперники вообще не тронуты. И, и их трое. И это очень тяжело. Мясо мужчины лучше жарят, не так ли, Александр? Ну, я не знаю. Вообще во многих... Э, этих как они? Э, во многих... блин ресторанах, так скажем, давайте, наверное, так выразим. Ну, едальных, давайте так скажем, да. Приветствуется мужчина-повар. Якобы у мужчины больше развито чувство вкуса, да, вот. И касаемо мясных продуктов... Э, вообще, в принципе, да. Ну, я не буду обобщать. Вернее, не буду выделять. Я буду как раз-таки обобщать. Преимущественно как раз-таки... Да, мой мужчины чаще всего, чаще, я не скажу, что всегда и все... Но чаще всего у мужчин вкус лучше, чем у женщин в плане готовки. Знаю очень много наглядных примеров, когда на идентичную должность женщина приходит на меньшие деньги работать, чем мужчина. Ну, условно говоря, шеф-повар работал а мужчина за 80 тысяч, а женщину нанимают, например, и платят ей 60. И из двух кандидатов, женщина или мужчина, выбирают женщину. Ой, мужчину прошу прощения. 13-2, дорогие друзья. Итоговый счет первой половины. Случилась смена сторон. Я пропустил. Это первый раунд. Э, каблан. Как это первый раунд? Первая половина, скорее, наверное. Но первая половина закончилась только что. Счет на экране. Счет разгромный. Да, Володя, а почему провокационный вопрос? В нем нет ничего провокационного. Все абсолютно предельно и ясно. Вот, кстати, и Андрей тоже, и Акмал, и Радово. Кстати, смотрите в чатике-то, сколько ребят придерживается такой же позиции, как и у меня. Вот. Так что такие дела. <см <смел> ну что? В тихом омуте или команда в атаке готовят слоу-выход на точку А. Вкусненький, медленный обдуманный, размеренный выход на вражеские юспики. Ну, посмотрим, как удачно или неудачно получится, да? Почти все звезды Мишлен принадлежат мужчинам. Ну, да, есть такой факт. Есть такой факт, неприятный, конечно же, для женщин, наверное, скорее всего. Но да, да. Ну, я не знаю, насколько, конечно, почти все, но точно знаю, что очень много действительно принадлежат мужчинам. 13-3. Ну, как я и говорил, вдумчивый, осторожный, медленный, никому вообще не упершийся раунд в атаке. От команды в атаке. Зачем эти халды против микса? Микс в этом же ведь и прикол, да? То есть, микс. У них нет сыгранности, у них нет наработанности стратегий. Они получают люлей, чем быстрее ты их бьешь. Вот так. Тем меньше они сопротивляются. Как раз таки. о о о о Ой, расслабься просто. Просто закопал. Не урыло, закопал. Акош в атаке. Минус расслабься. Но тут ГГ однозначный, конечно, и в этом раунде. Давайте 14... Ой, 13-4 сразу. И едем дальше. Звездами Мишлена вроде не только от навыков повара. Зависит там скорее просто совпадение. Ну, звездами Мишлен, там много действительно факторов учитывается. Не только поварские качества. Я, если не ошибаюсь, там еще и, по-моему, рестораны оцениваются. Но могу, конечно, ошибаться. А, могу ошибаться. <свистит> интересное утверждение Акмал. Очень интересное. Ну все, Клёха. Раскалывает первый куполочек. Далее сейчас еще 4 будут расколоты. Не удивлен вообще ни разу. Ну, наваляли, наваляли, дорогие мои друзья Собственно, команде в атаке В очередном противостоянии Счет на табло 13-5 Появляются первые девайсы Ну, теперь уже вот давайте от этого момента Будем отталкиваться и дальше передвигаться Смотреть, кто же, что же Там будут ли какие-то камбэки Или все-таки в атаке придушат своих соперников Вот прям по ходу Тут я повторюсь, опять же Главное, без холдов не получится никакие эти холды, ну у большинства, я думаю, команд против микса. А, хотя, хотя, ну тут надо раскидывать, надо с умом, короче, подходить в любом случае. К любой атаке нужно с умом подходить. Но надо понимать, что Хоп Хей, хоть и являются миксом в данном матче, но являются по сути командой. Так и не получившись подсадиться у ребят в окно. В 2022 году. Странненько, но получилось. <смех> Странненько, да. Ну, оп, хорошая флешечка в лицо сейчас прилетела Женя. Однако раунд, надо признать, начался гораздо продуктивнее именно для коллектива в атаке. Ева и Блэк погибли, начинается давление на точку А, начинают лететь гранаты, немножечко не своевременно выходят парные звенья, и, пожалуйста, Акош. Акош вообще на Б. Отрежьте болгаркой ногу тому, кто придумал такую стратегию на раунд, дорогие друзья. Четвером пушить точку А, и почему-то вдруг Акош на точке Б сидит. Без бомбы. Я еще понимаю, ладно бы, это фейк. И Акош ставил бомбу на точке Б. Но вот чтобы вот настолько все плохо сыграно было, это надо было придумать. Действительно, еще и просто теперь вынужден сейвиться. Я, ой, простите, дорогие друзья, просто балдею с этого. Ну, сейчас можно еще и до смешного будет и слиться можно будет при таких раскладах вещей. Ну, то есть я имею в виду матч проиграть. Девушек, не знаю, знаменитых шеф-поваров Как-то так А и в КС тоже не знаю девушек-профессионалов Ой, блин, я помнил как-то Ну, много ников, ну, я знаю в лица, допустим Многих профессиональных девочек, которые играли в КС Ну, правда, в 1.6 из Гоу никого не знаю Из 1.6 помню женские составы Force. Помню женский состав Виртус ПРО были девочки хорошие, которые в каесик играли. Вот тут прям не не не, Прям мощные девочки были. Девушка-мет. Но девушка-мет это все-таки не профессиональный каесик. Но да, не спорю, девочка хорошие. играет. Хакуна Матата в атаке. Развал кабин. Поехали кататься, дорогие друзья, как говорится. Что у нас, кстати, 13-6? Или я забыл кому-то прибавить матч Выиграли в атаке раунд, между прочим. Я даже немножко удивлен. 14-6, все правильно Я что-то уже это <смех> забылся Забылся касаемо того, что здесь вообще происходит Потерял нить повествования Все равно сердечко Радо, поддерживаю вас, конечно, конечно Вы выражаете симпатию к э, Елизавете Не потому, что она э, профессиональный игрок А просто потому, что она хороший игрок Поэтому неважно Важно то, как она играет Баха, приветик Ну что, на очередной раунд, значит, в атаке Показали зубки, да, сказали, что они вроде как готовы К какой-то, пусть даже маленькой, но все-таки борьбе И может быть даже к какой-то небольшой победке в каких-то перестрелках Но забрал 197-й Сомчика Значит, у нас будет выход на точку А, расслабься Расслабил только что двоечник Смотри, три калаша стреляло Три калаша стреляла в расслабься, и ни один его не убил. <laughs> он успел убежать. Но, правда, потом его все-таки догнали. Но сам факт, он успел убежать. Женя. Минус Клёха. Блэк последний. Ну что? Член команды Анви. Сумеет ли выиграть клатч 1 в 3? Нет. Акош, говорит, не сумеет. Но я склонен верить Акошу на самом деле. Думаю, он не будет обманывать. Так, Андрюхе сердечко надо кинуть. Так это же вообще изи, как говорится. Андрюх, тебе какое сердечко? Тебе какое? С этим или с тем? С плюсиком? С крестиком? Треснувшее? Какое тебе? Давай вот тебе в огоньке вот такое. Красивенькое вот такое прям. Горящий такой моторчик. Замечательный. Саня, привет, бро. Когда чемпионат по стране. Привет, Дьербек, где-то в конце июля. Ну, к сожалению, дорогие друзья, нужно констатировать факт, что Женя был вообще не совсем готов к такому повороту событий. Ну, так или иначе, это не сильно меняет ситуацию. У команды Хопхей нет экономики, и приходится играть с пистолетами. При этом ситуация равная, да, и ой Ой-ой-ой-ой, расслабься! Разменялся. Молоточек. Успел разменяться. Сомчик. Тоже сделал минус. А Кош снова говорит, не надо тащить. Ну и один на один с Клехой. По Клехе, по ходу дела, есть инфа. Но, как минимум, у Клёхи нет дефьюз китов. Для Клёхи этот момент куда более важный. Да. Одной пулькой, дорогие друзья. 16-6. Ну, собственно, как вы уже помните и как вы должны знать, уже этот матч, опять-таки, ни на что не влияет.